Добрый день! Мы продолжаем рассказывать о печах группы компаний КДМ, печного центра Дятлового горы. И сегодня мы вам расскажем о печи, печь круглая, отопительная, по кого 20. 20 это означает, что печь рассчитана примерно на 20-15 квадратных метров. Печь шамотная, подовая, с, с дверкой со стеклом. Спередичный воздух подается через стеклянную дверку, вторичную через специальный канал. Печь у нас стоит на шансовых кирпичах, поэтому тепло от пода, от прогретого пода не уходит в фундамент. Через специальные конвекционные отверстия подходовое пространство продувается. Печь очень быстро выходит на режим. Вот сейчас она уже немножко теплая. Буквально через 30-35 минут она становится теплой начинает вветь помещение. Между прочим, в печи можно приготовить пищу на поду. Когда остаются угли, можно прямо на угли поставить противень небольшой и приготовить пищу. Ну а как печь, как печь мы это собираем, вы посмотрите дальше в нашем ролике.